Просят прокомментировать случай Ольги, когда приходят результаты труда других. Аналогичная ситуация, всю неделю люди делают что-то за меня и всю неделю дарят скидки и подарки. Особо это проявлено было именно на Урузе, потому что Уруз это сила, которая дает, дается от матери. И обычно сила Уруза так себя проявляет именно вот в женских сознаниях, да, когда сила уроза находит те щелочки в разуме, которые силой не заполнены и говорит, это неправильно, это непорядок, это пустоты, а вот у женщины не должно быть пустоты она должна быть целостной. Обычно так, такое проявление как раз именно вот в женском сознании очень сильно распространено у рус как сила матери по, силе, по принципу тождественности, просто поддерживает как бы своих. Да. Это небольшие подарки, но это всегда очень приятные подарки, которые как бы компенсируют вам неправильную пустоту, пустоту, которая, которая почему-то образовалась в этом социальном мире, у вас в этом, месте ничего не заполнено. Знаете, это вот как заходишь в дом да, и понимаешь, некомфортно. Некомфортно, здесь надо картину повесить, здесь надо чашку поставить, здесь надо занавесочку повесить. То есть вот только женский взгляд понимает, что надо сделать, чтобы пространство было гармоничным. Вот сила Земли, она приблизительно также иногда может себя вести, зайдя в сознание, она говорит, не гармонично, неправильно, такого быть не должно. Вот. Поэтому то, что если это произошло, это очень хороший знак, потому что это говорит о том, что Земля вас воспринимает как свою, а это значит, что и УРУС и со здоровьем сможет помочь такая вот живая сила сама по себе и с материальным достатком может помочь, то есть если, не опять же, никогда просишь, а если она видит дисгармонию, если она видит дисгармонию в здоровье, она будет поправлять, если не видит, не будет, то есть если это какая-то психосоматическое заболевание, например, а не физиологическое, она этого делать не будет, потому что она говорит, ну нету тут болезни, я не вижу ее нету тут какого-то недостатка я не вижу а вот если она вдруг его увидит даже если вы не видите она обязательно это запомнит очень хорошее свойство этой руны и очень хорошо что у вас появился такой контакт что она увидела вас свою собственную девочку